Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Росков. Мне сегодня выдалась уникальная возможность пообщаться с человеком, с Натальей. Наталья Пташник является домохозяйкой на данное время, но очень успешно развивается в интернете. И зная то, что многие люди переживают по тому поводу, что вроде бы они хотят работать в интернете, но боятся, что у них что-то не получится, боятся, что они там чего-то не умеют. И вот Наталья сегодня пообещала нам поделиться своими секретами, рассказать свою историю коротенько. Как она пришла в интернет, вообще что ее сподвигло на это. Наталья, привет. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, друзья. Ну, давайте как бы маленечко познакомимся. Я действительно домохозяйка. Мой основной сейчас бизнес – это интернет-бизнес. С интернет-бизнесом познакомилась я довольно-таки давно, но по правде я в него не поверила. Думала, что очередной ралхатрон и денег тут нет. Ну, в очередной как-то раз мы приехали с семьей из Хабаровска в Краснодар. Я попробовала ходить на работу. Скажу честно, там денег нет. Там есть деньги, но не такие копеечные, что сами, понимаете, работала продавцом. 15-10 тысяч зарплата, приходишь Ты домой без рук, без ног уставшая, а все равно еще огород, свой дом, и это было очень тяжело. И все-таки я решила вернуться в интернет. Буквально случайно увидела ссылочку на портал ⁇ Успех вместе ⁇ Зашла, села, послушала, мне очень понравилась презентация, проводил ее как раз Андрей Артурович Шаура. Это сейчас я его уже знаю, мой наставник и менеджер по этому бизнесу. И решила попробовать. Все как бы очень интересно, просто и доходчиво. Причем я не забросила свой дом, свое хозяйство, то есть продолжаю все делать и успеваю, обучаюсь в портале. То есть этот бизнес, он настолько простой, что... Отправляются и школьники, и студенты, и пенсионеры, и, как видите, домохозяйки. Я такая же обычная, как и все люди. То есть, ничем-то каким то я не отличаюсь. Обычные навыки компьютера. Ну, где-то ну, что-то получалось, где-то нет. Получается, да, что Иван? ты не имеешь образования, у тебя нет каких-то там корочек, ты ну, не обучалась специальной работе? Там, нет, нет, абсолютно. А, абсолютно нет. не обучалась. А по образованию вообще? Может, где-то у тебя там с образованием как-то связано? С образованием я еще в далекие советские годы заканчивала техникум, то есть у меня горное образование, горный электромеханик, скажем так. Вот. ну свободная как бы страна рухнула, все развалилось и поэтому уже специальностей перепробовала много. Получается, в интернете чтобы работать не нужно, да где-то несколько лет обучаться? Конечно. Нет. Не нужно там иметь четыре руки, или еще что-то там? Нет. Классно. Наташа, а вот то, что ты говоришь, сейчас обучаешься на портале «Успех вместе» развиваешься, то есть там ты туда пришла и тебе рассказывают и поясняют, как, как надо что делать, то есть тебя там обучают, как я понимаю? Конечно. Работы в интернете проходит в прямом онлайн-режиме. Если где-то что-то я не успела, я в любой момент могу посмотреть запись. Там конкретно показывается, как нажать, куда поставить, как сделать статус, как добавить людей в социальных сетях. То есть это все просто и доступно каждому. То Даже есть... если у кого-то не получается, включаешь запись, посмотрел и сделал. Если где-то в онлайн-режиме не успел уловить. Получается, там не кидают, чтобы людей на бабки там... Ну, пускай меня кидают, я зарабатываю хорошие деньги. Получается... Деньги в интернете есть. Не есть, кидают, да? ни развод. Деньги приходят на банковскую карточку, без проблем снимаются в любом банкомате. Угу. Очень просто и доступно. Я у меня сейчас... зарплата больше, угу. чем сейчас у продавцов, у знакомых. Потому что мои друзья стали за мной следить, как это ты живешь в Краснодаре, и нигде не работаешь. То есть я работаю, но я работаю в интернете. Многие, многие сначала не верили, не верила моя мама. Потом говорят: ты что, надо зарабатывать на пенсию, как ты без стажа? Я говорю, да вот так и просто. А когда мама стала получать и видеть от меня деньги, она уже поняла, работай, работай. И Когда звонок от мамы из Владивостока, я тебя не отвлекаю, ты не работаешь. То есть Я говорю, нет, все нормально. Время на семью, на огород все есть. Все успеваешь, это шикарно. Наташа, еще такой вопрос, смотри, знаю, что все равно есть в интернете лохотроны, знаешь, что есть примиды, потому что обманывают людей и сам встречаюсь с этим. Вот... Что тебя смотивировало именно? Почему ты поняла, что команда, вот именно с которой мы развиваемся, с компанией, с которой мы развиваемся, вот команда портала Успех вместе, почему, что тебя сподвигло? Ты поняла, почему, что именно здесь не пирамида, а именно, то, именно та команда, с которой стоит развиваться, с которой стоит сотрудничать. Поняла вопрос, Иван. Во-первых, здесь есть продукт. То есть, если я заплатила деньги за что-то, я получила на руки товар. Не так, как кому-то дяде перевела деньги, а в ответ я не увидела ничего. А здесь я покупаю в магазине продукт для себя. Этим продуктом пользуюсь я и моя семья. Ну про продукт я думаю, не стоит сейчас рассказывать. Здесь именно отдельное с тобой, отдельное видео запишем, в котором да без проблем, да. Просто про продукт это уже часами разговариваем, думаю, как бы это совсем будет другая история. То есть здесь риска ноль. Пару, вот все. Пар пару слов, пару советов для тех людей, которые сидят, переживают, сейчас смотрят на тебя и думают, стоит ли мне попробовать, не стоит. что такое, что, что им поможет определиться. Надо пробовать себя, но если вы решили себя попробовать, надо бизнес брать и делать. То есть это не мармелад, надкусил и бросил, его надо взять и делать. То есть это принять уже цель, поставить ее для себя и все, все получится. То есть, если так прийти на один день, да, я попробую, да, не получится. Надо просто взяться и сделать его. А так получится абсолютно у всех, что у мамочек в декрете, что хоть у кого. То есть время найти можно. – Понял, понял, спасибо большое за твое интервью, за твои mm -hmm. знания, за твой, так за твою историю. Думаю, эта история поможет многим людям определиться и принять для себя правильное решение. Поэтому Конечно. Спасибо. Присоединяйтесь к нам в команду портала Успех Вместе. Отличная команда. Дружные ребята и все очень нравится. Спасибо большое. Пока-пока.